Наука и техника понимают вашу мысль. Технологии помогают вам быть успешными. Одно простое действие — поможет легко подключиться к конференции со всем миром, полным общения и новых открытий. Мы отказались от громоздких конструкций, чтобы вы могли участвовать в совещаниях, планерках, мозговых штурмах в любое время и в любом месте. Неважно где и кому. Ваши лучшие идеи будут представлены лучшим образом. Современные решения с высоким качеством изображения и эффектом присутствия позволяют общаться лицом к лицу на любом удалении друг от друга в режиме реального времени без помех и трудностей. Вы можете свободно выражать свои мысли, жестикулировать и понимать мимику собеседников, без каких-либо помех. Каждый собеседник четко вас услышит и поймет. Мы знаем, что в работе нужно больше взаимодействия. Вы можете легко передавать данные и делиться информацией со всеми участниками, доказывать ваше мнение и совместно принимать решения. Нет такого расстояния, которое помешает вам легко общаться. Это ключевой смысл концепции совместной работы и общения. В будущем видеоконференции будут существовать везде, как и беспроволочная передача данных, облачные технологии и обработка больших массивов данных. Мы предоставляем собственный сервер видеоконференций YMS и облачные сервисы, чтобы в любом месте и в любое время вы могли без лишних усилий воспользоваться ВКС-оборудованием, И насладиться простотой и качеством. Мы делаем сложное простым. Это и есть Илинк. E